продолжаем говорить про счастье, продолжаем говорить про то, что правда лишь, что все проблемы. И с детства И мы остановились на том, что про что должно быть в идеальном формате идеальном. родители вроде бы не так. не не, не. Идеальная, идеальная вы идеально выросший человек, угу. да, прям вообще супер сформированная а такое вообще личность. Есть, что выросший человек? Мы такое тренируем. Ага. Ну, как бы как тело, ну, как мышцы. Для совершенства. Да, в принципе, вообще нет. нет поэтому да. можно да, бесконечно бежать к этому. Итак, идеальное состояние внутреннее, к чему мы стремимся, что является ориентиром, это когда внутри нас состояние хороший родитель, когда внутри нас состояние здоровый, взрослый, и когда внутри нас состояние счастливое дитя. И они друг друга заменяют. Хороший родитель, счастливое дитя, здоровый взрослый, хороший родитель, счастливое дитя. Но большинство людей вырастает совсем в других программах, вместо счастливого дитя мы внутри имеем три состояния, прям три такие изломанных э, состояния. Первое – это обиженное дитя. Mm. Это когда вы на жизнь, на проблемы реагируете. Наступили на кроссовок, и вы чувствуете, что все, мир ненавидит, я там, в этом мире никому не нужен, пойду заплачу или расстроюсь, или там опустились руки, или еще что-то случилось. Вместо счастливого дитя внутри запускается хронически обиженное дитя. И испуганное туда же относится, обиженное или испуганное. Или, например, если это не обиженное дитя, то это бывает рассерженное дитя. Мне наступили на кроссовок, и я сейчас в ответ так наступлю, на голову причем. Я так отвечу, я так человеку ну, дам сдачу, так или иначе. Это рассерженное дитя. То есть это люди, когда они вступают вот, ну, вот в зону вот этих вот трудностей, типа тебе наступили на ногу, они начинают очень негативно реагировать. Они могут кричать, они могут бить, они могут разрушать что-то, разбивать вокруг себя. И третье, и третье вообще состояние, вместо счастливого дитя, которое у нас тогда запланировано, называется импульсивное дитя. Это когда мне наступили на кроссовок, мне все испортили, пойду выпью. <свят> или отшипоголю, <свят> или что-нибудь еще такое сделаю. В общем, заменю такими быстрыми, легкими. Да, ободцами. или поем. <свят> все, надо съесть тортик. Ну и что, что я там давно в спорте, в зоже, да, пойду съем тортик. Наступили на кроссовок, испортили настроение. То есть, получается, вместо счастливого дитя у нас есть три излома. И некоторые, все три в себе, хорошо балансируют, некоторые падают в какой-то конкретный. Каждый, я думаю, слушатель сейчас может понять, какая у него реакция первая. Или он обиделся заплакал и испугался, и, ну, я утрирую, mm -hmm. прям, э, или он рассердился, накричал, дал сдачу, или он пошел и чем-то это заел, загулял, затратил деньги, запил, ну, что-то сделал, разрушающее в том числе и свое здоровье, и все вокруг происходящее. Вот это программы, которые запускаются вместо счастливого дитя. Но понятно, что дыма без огня не бывает. Если у тебя такое изломанное дитя, то у тебя есть проблемы с внутренним родителем твой родитель вместо хорошего родителя, а хороший родитель это тот, который тебя поддерживает, тот, который тебе видит потенциал, тот, который в тебя верит, тот, который дает тебе наставления, ну там показывает границы. И вместо вот этого хорошего родителя многие из нас внутри, я думаю здесь многие себя сейчас узнают, имеют тоже три называется программы деспоты, то, что нас разрушает. Первое это называется требовательный родитель. Это когда твой внутренний родитель тебе говорит, а потому что не надо было одевать белые кроссовки, потому что надо было подумать вообще. куда куда ты идешь, и не надо было подставляться, потому что ты сам, ну вот, то есть он начинает требовать от тебя, там, быстрее, выше, чаще, больше, все плохо, все, все и всем недоволен. второй внушающий вину родитель. Это тоже программа деспот, это все вместо хорошего родителя, который говорит, так это ты виноват, так это ты специально сделал, так это ты, потому что сам, ты вообще позор семьи. Ходи теперь и стыдись вообще себя и своего белого кроссовка, на котором угу. очевидный отпечаток какой-то глиняный, там, с огорода бабуля ехала. И третий это вообще прям удивительные внутренние состояния, называется карающий родитель. Еще раз напоминаю: это все замена хорошему родителю. А карающий тот, тот который тебе на один наступили, иди теперь ударся, А поручень, ну, когда будешь выходить, или зацепись и упади вообще. потому комба, да. Да, собери комбо. То есть, это родитель, который фактически натягивает в нашу жизнь обстоятельства разрушающие нас, причиняющие нам боль, неудачные сделки, какие-то травмы, дорожно-транспортные, не ту выбранную mm -hmm. дорогу, влетевшую в яму, это все создает внутреннее состояние разрушенного родителя.